Создатели канала «Твой бизнес» не несут ответственности за действия, совершенные слушателями. Информация предоставлена исключительно в знакомительных целях. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте! Сегодня важная тема – как правильно выбрать нишу для бизнеса. 5 полезных советов при выборе бизнеса. Начнем с терминологии. Что такое ниша для бизнеса? Ниша в бизнесе – это часть рынка, на которой будет функционировать ваш будущий бизнес. Вы видите различные ниши, посещая рынок или, например, торговый центр. Ниша может быть свободной или переполненной. В этом видео я дам 5 полезных советов по выбору ниши для вашего бизнеса. Совет 1. Проанализируй свое прошлое. Что это значит на практике? Все мы где-нибудь учились. Это средняя школа, техникум или институт. На это было потрачено много времени, и не нужно эти знания терять. Для проведения исследования возьмите ежедневник и ручку. Обстоятельно и не торопясь, напишите весь свой полезный опыт, который вы получили в колледже, техникуме или институте. Это и есть ваша экспертность, теперь вы точно знаете, в чем ваше существенное преимущество. Совет второй. Составьте список возможных сфер деятельности. Что это значит на практике? Запишите не более 15 удобных для вас сфер бизнеса и соедините некоторые из них со списком из первого совета. Так вы создадите основу, на которой будет построен ваш бизнес. Совет третий. Улучшай настоящие. Что это значит на практике? После того, как вы составили список возможных сфер деятельности и изучили свои возможности, стремитесь предложить рынку классический бизнес с новым подходом. Устраняйте пробелы конкурентов логистики, упаковки, рекламе. Ищите серьезных поставщиков, заключайте контракты. Совет 4. Не забывайте о пиаре. Что это значит на практике? Даже если у вас лучшие в мире товар или бизнес идея, но о ней, практически, никто не знает, то это значит, что вы ничего не продадите. Это очень простой совет, но ему практически никто из начинающих предпринимателей не следует. Интернет подарил нам безграничные рекламные возможности. Эту возможность нельзя упускать. Рекламируйте себя и свой бизнес. Делайте это в социальных сетях, создавайте сайты-визитки, заказывайте рекламу у партнеров. Будьте открыты к новым вызовам. Совет 5. Масштабируйте процесс. Что это значит на практике? После того, как вы запустили бизнес, стремитесь к развитию, расширению. Вы наверняка видели торговцев на крупных рынках, вот это яркий пример, как не нужно делать. Они десятками лет торгуют и получают свои 40 тысяч рублей, не понимая, что можно удваивать или утраивать свой капитал из месяца в месяц. Я отдельно коснусь вопросов автоматизации бизнеса. В наше время нельзя игнорировать возможности автоматизации, более того, нужно их всячески использовать. Я говорю прежде всего о облачных технологиях, когда не нужно тратить деньги на серверы в офисе, используя крупные хранилища. Для малого бизнеса подойдут онлайн-бухгалтерия, контекстная реклама, электронный документооборот. Подведем итоги. Для правильного выбора ниши вам необходимо проанализировать свои умения и возможности, составить список возможных сфер деятельности, по-новому упаковать классический бизнес, разработать пиар-стратегию, масштабировать процессы, внедрять автоматизацию,